Всем привет, я Влад, мне 25, и я успешно прин... и на... Здорово, мужчина, на днях у нас вышла вторая команда Фуд Фэнтези. И в ней присутствует Кристиан Бентеке, который я даже забыл, играет ли еще или нет. А с помощью этой команды я понял, что да, И он сейчас в МЛС, в DC United, там где когда-то, играл легендарный Вейн Роне. Купил я его за 16 тысяч, успел заснайпить, вообще ставил 16,5. Тут мне вылетело за 16 тысяч единственный на рынке. 4 плюс 4, единственный его и неповторимый плюс, это игра головой 99. Сегодня мы это затестим в Division Rivals, потому что Weekend Лиги еще нету, я ее только закончил вчера. Это все мы затестим в Division Rivals с составом вот таким. Постарался что-то сделать 33 на 33. Но вышло 32 Майнан, Бланк, Клаус Тадибой, Эрнандес Диаби, Талисо, Келлини, Морено, Бейл И плюс Кристиан Бентек Во время матча мы будем перестраиваться на 4-4-2 Где будет Бентеки с Бейлом форварды э, Келлини с Морено у нас будет в центре поля Вместо Талисо будет выходить либо по Е, либо по Литано И будет выходить на правый фланг Диаби будет слева В принципе вот так вот расклад вот такой Поехали <свист> Не думаю, что в восьмом дивизионе прям какие-то супер убийственные банды будут. Надеюсь, и наверное, где-то примерно вот так вот все будет. Хотя, конечно, у него Гави 91-й неплохой челик. Бля, я Гаспас прошел. Ну нет, же, Тадибу, блядь, пенальти! это, Гризман? А Гризман куда будет бить? Будет бить вправо, Гризман. Ахуйте. На кого бы отдать здесь? Вот сам прикол в том то, что даже отдать не на кого. бинтеки хорошо. Еще одна на бинтеки А бинтеки отсюда в Нихера себе ударчик! Тоже попразднуем. Да, Кристиан тоже такой умеет. Пушку зарядил просто страшную. В принципе, если Келини сюда отдаст, а Бентеки вырежет на Гарри Та Бейлинского. Бейлинский снова на Бентеке. И Бентеки отсюда вам мог забивать. Хорошо, пошла на Политану. Политану. Но здесь не на Бентеке пошла, хотя бы на Бейла, был опасный удар. Диаби. Деби Ди сюда на Тео с подачкой на Гарета. штанга. Ой, блять, глаз ягуаспас не прощает 2-1 тадибо попытался что-то но ничего с этого попытания не вышло удар опасный пиздец 3-1 а ч ⁇ как ягуаспас и на кого здесь отдавать а давай с ударчиком отсюда во Кристиан. Нет. Так, ну раз он выходит, мы вот сюда такую выносим на Димитрия. Димитрий. Так же сама как кака закладывает. офсайтик братик. Без офсайда Спасибо. Только забили, сразу же пропустили Наши нападающие, это вроде бы Гаррид Бейл, да? Спейсон там 99, но он так медленно разгоняется Я вообще не знаю, с чем это связано Мы пропускаем пятый Галешник Думаю, можно такими темпами переходить сразу же к следующему матчу Что у нас здесь за составчик будет? Нихиаси Восьмой дивизион, а при этом Бутро Пирла, Фарлан, Воллер, Хеллер. Волк, от которого я не собрал, и четверка из пассаже. Нормально. Вот как ни крути, но когда пытаешься что-то сделать, чтобы играть навесами, никогда ничего не получается. И мы пропускаем опять. Видим, Димитри. Успеть! Кристиан, хорошо. Когда так все прям близко, мне наоборот удобнее, когда я вижу хотя бы большую часть поля. Не, ну это нарушение правил тупо за ебанешься блять у меня тамори положили на колени просто поставили чтоб он там наверное, как-то неприличными вещами занимался а мне даже за это и не свистнули ничего Замброта, ну ладно замброта, еще может быть как-то бежит быстрее чем э, Политану, но я не уверен то что он должен бежать быстрее чем Политану. Вот, вот такой вот удар от бентейки это кайф Политана, как бы куда ни крути, ну там сколько, 99 у него пейс по итогу, может у Замброты тоже 99 там со всякими тенями. Но все же, если мы сейчас пропустим сразу же, то игра просто параша. Нахуй мы ее покупаем, я не ебу, когда ты вот только забил, сразу же с пропускаешь от ебаного бутрогенью. Хорошо, мы здесь увидели Политану. Полета, но ну, как-нибудь на гарта. Ну, здесь да нарума. Забить хорошо, Деби, 3-3. Если успеть как-нибудь вырезать. Ой хорошая. Ай! Забей! Забей! Забей, дебий! Охуй Ну, блядь, ну, ну не сюда! Блять, как я обосрался, вот, качнул меня вот этим подкатом, он. я думал подкат пройдет, а то и нихуя. Хорошо, Тамори, вот, о чем я и говорил, Тамори намного лучше, вот, чем тот же Тадибо, Ну, само собой разница в рейтинге еще. Но при этом 84-я карта Тамори играет прям вообще шикарно, как и Бин... Текер. Тем временем 80 минута, а я делаю такую ошибку. И это явно уже счет мы не сравняем. Само собой. 5-3. Очередное поражение. Все как умеем. Хвича Кварацхелия. Забивает. Конечно же. Вот не знаю, вот у меня Квича Хвича так не играл. Даже с тем же учетом, что он был так же само на Охотнике, у меня он не бегал так, как у него. Манчестер. Ривалдо. Линекер. Гарри Кейн, Эдегор левый, левый решать Хорошо, дальние 9, отлично, 1-0 Пока спокойненько идем Единственное, что сейчас Толесо меняем Пошла передача сюда на Ревалду У него тоже, наверное, как у меня С кумирами И вообще не повезло Если разговаривать Про кумиров Про их сборки до этого. Я не вставлял это никуда. В принципе, не делал никакой видос на этот счет. Килини, хорош. Э, что я хотел сказать? Яшин, Блан. Ну, Блан, ладно, сойдет. Хороший, в принципе. но ну, не для, конечно, данного периода, но хороший. Ричквит. Вот. Яшин, кто мне еще? Верон, Швайнштайгер и этот еще. Я вспомню этот Делал видос, но я его так и не выложил. Не помню почему. Может, мне просто стало в падлу. Тоже собирал кумира. Мне там выпал... Э... Блять, как его зовут? Руйкошта, вот. Если убрать. А дальше не уберут. Не уберут. Ой, бля, Келлини, ну тут догнать просто нужно. И с подачкой, и Кристиан головой, ну вот выпрыгнул вроде бы, но удар просто отвратный. Единственное, что я так и Толесо не поменял, но пока особо ничего не чувствуется, в плане как-то... Не чувствуется хуевая игра его. Да, я отдаю здесь Ферлан Миндию, тоже вроде бы золотая карточка, 83 но даже сейчас он очень хорош кристиан здесь все решать я хотел сказать будет но у игры на этот счет свои планы ебать левая нога у бинтеки мама если сюда но это не на бинтеке, это на келлини мне нужно на бинтеке на вес а, соединение с соперником разорвано. Тупо, походу, вышел, блять, он провод дернул, блядь, и все. При счете 0-0. Ой. Ну это ебаный. Щитер нахуй. Че, ладно, тогда еще. Вот, давайте победку сейчас завезем. Рейч Квит. Я думал, будет полный матч, но нихуя, наебали где-то. Банзема, Ландру, Бейл, Фикир, Джерард, Петиш, Мейхель, Дебрюйне, Бандиджи Кейх, Кимих и Маскерано. Пошла сюда подача, на Тамори, Тамори не выпрыгнет. Пое, Как-нибудь уже пытался я пробить, нравится мне с углового, всегда херачить поворотом, но не всегда это проходит. Навесик. Шмей, ой, Шмейхель, это Бентеки. Бентеки решать! Хорошо. бензама развернул. Здесь Гаррет, Гаррет, Гаррет, Гаррет. Паст-центр 1-1. Но у на это были свои планы. Соединение с серверами разорвано. Чего? Тут уже меня выкинуло из матча. Ошибка подключения. Ну, походу, все. Наигрались мы. EA Sports. In the game. Бля, ну, конечно, некрасиво так. Выкинули с матча тупо. Ну, как я и говорил, Ричквит не Ричквит, все равно это будет последний гейм. Что мы имеем по поводу Бентеки тогда? 5 матчей, 4 гола. С тем учетом то, что два матча это три матча. Это тупо Ричквиты. По сути, мы сыграли за него полноценных только два матча, два мы проебали. Но что могу сказать, не хватает скорости ему. А вот игры головой я так особо и не прочувствовал, потому что не было моментов, чтобы навесить. То есть, когда я старался навесить, всегда что-то в пизду, блядь, улетало. Вот так вот, я не знаю, судить вам, стоит ли покупать, играть за бинтек. И, Конечно же, да, если у вас есть какая-то там MLS. Под Гаррета Бейла сойдет В принципе, думаю, он будет Довольно неплохим, если чуть дольше За него поиграть, чуть больше Мне, в принципе, ну Наверное, 50 на 50 У него удар хороший Голову, как я и сказал, не протестил, но не хватает скорости. Естественно, я за него на полноценной основе не буду бегать. У меня есть довольно ребята поинтереснее. Но так, в принципе, для каких-нибудь составов, думаю, он пригодится. Тем более бельгиец из МЛС. Думаю, будут еще какие-то ребята с данной лиги. И бентеки как раз-таки пригодится. Вот такой геймплейный видос небольшой вышел. Вроде бы как-то и 5 матчей, а по сути только 2 полных... Охуй. Всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка. Телеграм в описании. Всем до свидания.